Сначала снимите уплотнительные кольца, затем стопорное кольцо и выньте входной вал АКПП. Разберите Reverse Clutch и проверьте фрикционные диски и пластины на предмет наличия износа, расслоения или трещин. Замените детали, если необходимо. Пожалуйста, запомните, что такая проверка необходима для всех фрикционных блоков, а также для устанавливаемых новых деталей. В Интии проверьте Overdrive Clutch. Пожалуйста, обратите внимание, что фрикционные блоки включают нажимные диски, реакционные диски и фрикционные диски, различной толщины и формы. Будьте осторожны, чтобы не перепутать их местами. В противном случае это может вызвать такие проблемы, как повышенный износ, вибрацию и другое. С помощью специального инструмента MD-999-590, ИМД 998-924, сожмите обратную пружину и выньте стопорное кольцо. Затем выньте держатель пружины, стопорное кольцо, поршень Overdrive, поршень Ravers Clutch и снимите уплотнительные кольца. Установите новое уплотнительное кольцо, не повредив и не перекрутив его. Установите поршень Ravers Clutch так, чтобы отверстия для выхода масла были совмещены. Затем установите поршень овердрай. Будьте внимательны, чтобы поставить обратную пружину в правильное положение. Сожмите обратную пружину с помощью специального инструмента md 999590 и md 998 и установите стопорное кольцо. Проверьте, что зазор между стопорным кольцом и держателем пружины находится в допуске. Если нет, то необходимо подобрать стопорное кольцо, которое предлагается различной толщины. Для дальнейшей сборки уберите специальный инструмент. Установите нажимную пластину стороной с закругленным углом к фрикционным дискам. Затем поочередно вставьте фрикционный диск и пластины, а в завершении установите реакционный диск так, чтобы его сторона с закругленным углом была обращена к фрикционной пластине. Убедитесь, что идентификационная метка видна сверху. После установки стопорного кольца с помощью специального инструмента MD-998-924 и MB-991-629 для сжатия элементов сцепления Проверьте зазор блоки блоке фрикционов Overdrive. Если он вне стандартного значения, подберите подходящее по толщине стопорное кольцо для регулировки. При установке Reverse Clutch особое внимание обратите на следующее. Фрикционные диски должны быть позиционированы так, чтобы выступы не перекрывали отверстия для масла в корпусе Reverse Clutch. Идентификационная метка должна быть направлена кверху. Прижмите реакционную пластину с необходимым усилием для проверки зазора между реакционной пластиной и стопорным кольцом. Если будет необходима регулировка, замените стопорное кольцо новым с наиболее подходящим размером. Теперь ставьте обратно входной вал и наденьте новые платительные кольца. Разберите поршень Second Break. Установите новое уплотнительное кольцо и соберите его снова. Для того, чтобы разобрать планетарный механизм, удалите стопорное кольцо корпуса Overdrive, упорный подшипник номер 5, внутреннее колесо выходного планетарного механизма, подшипник номер 6, водилы выходного планетарного ряда и, в завершении, второе стопорное кольцо. Затем снимите стопорную пластину для того, чтобы вынуть односторонний подшипник. Проверьте все детали на наличие износа и повреждений. При установке одностороннего подшипника будьте внимательны, чтобы установить его в правильном направлении которая указана стрелкой. Также убедитесь, что стопорное кольцо установлено полностью. Теперь вы можете установить водила выходного планетарного ряда и упорный подшипник номер 6, за которым последует внутреннее колесо выходного планетарного ряда и подшипник номер 5. Последний шаг – установка водила планетарного ряда Overdrive, который должен быть заблокирован стопорным кольцом. Для того, чтобы снять стопорное кольцо центральной опоры, используйте специальный инструмент MB 991 630 и мд 998 924. Установите инструмент так, чтобы он упирался на внутреннюю дорожку одностороннего подшипника, и таким образом создавал небольшое давление на нее. Теперь центральная опора может быть легко разобрана. Она состоит из следующих элементов. Пластина, внутренняя дорожка одностороннего подшипника, кольцо, держатель пружины, обратная пружина, поршень Лау Реверс и непосредственно самой опоры. Для того, чтобы восстановить этот элемент, вам необходимо только поменять уплотнительные кольца и собрать все элементы в обратном порядке. При сборке совместите выступ с углублением в ответной части. Снимите стопорное кольцо, выньте реакционную пластину, фрикционные диски и пластины. Затем, с помощью специального инструмента MD-998907 и MD-998907 сожмите обратную пружину и снимите стопорное кольцо. Теперь станет возможным полностью разобрать механизм Underdrive Clutch. При ремонте необходимо, чтобы оплоснительные кольца, держатели обратной пружины и поршни Underdrive Clutch были заменены. При сборке обратите внимание на следующие. Обратная пружина должна быть поставлена в правильное положение. Для установки стопорного кольца необходимо снова воспользоваться специальным инструментом MD998-907 и MD-998-924. При установке фрикционных пластин, дисков и реакционной пластины, Будьте внимательны, что фрикционные пластины должны быть установлены так, чтобы их зуби не закрывали отверстия для масла в корпусе механизма Underdrive. Также убедитесь, что закругленный угол реакционной пластины направлен в сторону фрикционных дисков, и сверху видна идентификационная метка. Затем установите стопорное кольцо. Сожмите диски с помощью специального инструмента MD-998-924 и MB-991-629. MD Затем проверьте зазор между реакционной пластиной и стопорным кольцом. Для регулировки имеются стопорные кольца различной толщины. Если вам необходимо промыть блок клапанов, его придется разобрать полностью. Сначала выньте клапан ручного управления. Будьте аккуратны, чтобы клапан не упал и не получил повреждений. Перед тем, как вынимать электромагнитные клапана, пометьте их, для того, чтобы они могли быть затем установлены в те же места. Для того, чтобы разделить нижнюю и верхнюю части блока клапанов, сначала удалите винты с верхней части. Затем переверните блок и выкрутите болты с нижней части. Теперь поднимите нижнюю часть вместе с прокладками и разделяющей пластиной и переверните ее. Будьте осторожными, чтобы не потерять ни один из элементов, таких как направляющий, контрольные клапаны и так далее. Для того, чтобы проверить клапана, выньте фиксаторы. Будьте осторожными, чтобы не спутать детали клапанов или их положение. После очистки деталей, проверьте их на предметы износа или повреждений перед последующей установкой. Положение каждого элемента описано в руководстве по ремонту. Всегда используйте новые прокладки, когда собираете блок лапанов. Установите клапан ручного управления и его привод.